Здравия, друзья! Я живой, живорожденный мужчина Владимир Влад Владимир Сегодня, 14 сентября 2018 года я начал писать этот текст для того, чтобы отражать всю последовательность процессов мною запущенных за 36 лет Этой жизни я наработал богатейший опыт, материальные средства активы, которыми мне пришло время поделиться. Когда у меня что-то появляется в излишках, я этим делюсь во благо души. Мне очень приятно делать то, что я делаю, я этим живу. Подготовка заключается в следующем. Для того, чтобы начать получать деньги, для них нужно создать благоприятные условия. Надо создать место, куда они придут. Лучше, если таких мест будет несколько. Так как финансовые потоки будут приходить к вам через разные платежные системы с разных стран, то для этого надо создать кошелек Payr, кошелек биткоин и зарегистрироваться на бирже, на обменнике. Ну давайте пробежимся. Кошелек PR копируется, скопируйте следующую ссылку и вставьте в любом браузере данные ниже тестового кошелька то есть под которым я регистрировал логин кошелька пароль кошелька секретное слово номер кошелька и видео подготовка регистрации кошелька pr то есть вот эти данные вы просто я их для обозрения показываю что вот эти данные я вот сохранил их нужно сохранять тогда, когда вы зарегистрировались, чтобы вы какие-то данные не потеряли, иначе потеряете доступ к своему кошельку. Именно только для примера я показываю эти данные. У вас они будут свои. Кошелек биткоин. Для этого регистрируемся на обменнике. Скопируйте следующую ссылку и вставьте в любом браузере. Данные тестового кошелька. Получились у меня вот такие, отправляя друзьям, знакомым, которые мне хотят перевести биткоины. Они вставляют в строке переводов мой адрес, нажимают отправить и мне пополняются биткоины. И я это вижу в личном кабинете обменника. Видео Подготовка, регистрация на обменнике Сигин Про и видео тут. Почему я выбрал именно этот обменник? Потому что он надежный, потому что я знаю людей, которые его сделали. Этот обменник создавался три года, в него вложено большое количество средств, внимания, И это единственный обменник, на котором, если вы что-то захотите дополнить, и что-то доизменить, упростить, улучшить, то вы просто можете мне сообщить, я передам информацию администраторам и это в кратчайшие сроки реализуют, то есть все, что захотите для удобства пользования людьми, <coughs> для удобства пользования для людей, это один момент. Второй момент порядка 80 процентов прибыли обменника распределяется по партнерской программе между участниками что очень тоже ну, не везде есть. И очень маленькие комиссии от 0.1% при пользовании данным обменником. А в интернете очень большие от 1% и выше комиссии. 0.1% вы нигде не встретите. Ну и подходим к третьему моменту. Это... Кошелек призм. Его нужно будет завести. То есть, для подготовки, вот, один, два, три, все. Для подготовки пока в ближайшее время больше ничего не планируется. То есть, вам нужно сделать вот этих три действия, чтобы на эти ресурсы я вам мог перевести финансовые средства. И вы их могли использовать. Поэтому давайте сегодня вот... Получается у нас 14 сентября, но у меня часы не переведены, вперед просто бегут. У меня сейчас еще 14 сентября на телефоне. Просто время здесь плюс 4 указывается, Красноярская, А я в московском регионе по времени. Поэтому у меня 14 сентября. И 14 сентября, как и написано выше, мы просто закончим подготовку. А с завтрашнего дня, с 15 сентября, уже перейдем к движениям денежных переводов, к финансовым операциям. То есть к самому сладкому, интересному, волнующему, чарующему и так далее. Берем, копируем вот эту ссылку, то есть регистрируем теперь кошелек Призм, Копируем. И только по этой ссылке. То есть ни по какой другой ссылке из интернета нельзя переходить. Иначе вы попад... отдадите свои деньги мошенникам. Только вот эта ссылка работает. Только она правильная. Любые другие ссылки могут быть похожи. Где-то буква заменена, где-то точка пропущена, пробел поставлен. То есть вы попадете к мошенникам. Ваши деньги останутся в руках мошенников. Доступ к кошельку у мошенников. Поэтому только по вот этой ссылке вы переходите в кошелек PRISM. Вот у меня все, ссылка открыта. Здесь всего две кнопки, регистрация и войти в кошелек. Я демонстрирую, как вам зарегистрироваться. Нажимаете Registration. У вас высвечивается слово, сгенерированное вашим браузером и блокчейном Призм. И вверху написано, что вам нужно добавить еще 16 своих слов. Что мы и делаем. Курсор ставим в самую правое. Вот сюда вот. Самое правое. Он может у вас здесь стоять, здесь стоять. Но вы проверьте и поставьте его в самую правую сторону. И здесь вы, к примеру, пишите. Ну, давайте я напишу там, следующими фразами. Что у нас здесь было? Payer. Payer напишу. Bitcoin и Призм. Пишу. Маленькими буквами все делаем, чтобы не путать заглавные с маленькими. Потому что потом не сможете зайти в свой кошелек, потеряете доступ. Так, Что-то я по-моему не так пишу. Пейер пейер пробел Бтси, биткоин и Приз Пусть будет приз. Все вот так у вас формируется вот этот пароль. Его нужно обязательно запомнить и сохранить. То есть копирую, выделяю всю эту фразу, ее копирую. Это код Соломона, доступ к вашему кошельку. Если вы ее потеряете, то вы потеряете доступ к кошельку навсегда. Поэтому ее сохраняем в надежном месте. Никому не показываем, никому, даже близким друзьям, родственникам, знакомым. Потому что были случаи, когда люди потом не могли установить, кто у них украл деньги. Sign in нажимаем. Опять ставим парольную фразу. Нажимаем еще раз. Sign in. И смотрим, что у нас тут происходит вылетим сиган и вставляем парольную фразу все мы зашли в кошелек это сделано то есть сегодня был обновлен блокчейн это сделано чтобы вы несколько раз свою парольную фразу вставили и не забыли сохранить я ее вот сюда вставляю, парольную фразу. Так, назад переместимся. И сделаем так. Сюда ее сохраню, отсюда возьму, потому что с браузера некорректно. Я ее вместо А написал. Ничего страшного. Обязательно. Обязательно следующий шаг. То есть пароль вы сохранили. Следующий шаг. От, нажимаем. Нажимаем на адрес кошелька. Это как номер карточки в банке. Копируем его. И тоже его сохраняем. Вот сюда. Дальше. Копируем публичный ключ и тоже его сохраняем. Для чего это нам требуется? Для того, чтобы мы могли перепроверить, в тот ли кошелек мы будем попадать. Теперь, то есть, когда мы все три компонента, то есть парольную фразу, адрес кошелька и публичный ключ, Отразили на бумажку куда-то в заметке. Мы берем, нажимаем EXIT. Возвращаемся туда, куда мы сохранили. Копируем парольную фразу. И заходим в свой кошелек. SIGN IN. Все, нас перебрасывает в наш собственный кошелек. Видим, да, что ТТРК 4ВХ ТХ. ТТРК 4ВХ То есть, это говорит о том, что мы правильно указали, то есть, правильно сохранили свой э, доступ к кошельку. Но чтобы мошенники у нас этот кошелек не угнали, чтобы не угнали наши деньги, мы сохраняем в измененном состоянии. То есть мы просто берем, вот я беру в данном случае один из примеров. Я просто вот тут убираю пробел и вот здесь убираю пробел. И только я знаю... В данном случае ну все знают про этот кошелек, но когда вы создаете свой кошелек, только вы знаете, где у вас нужно поставить пробел. Соответственно, вы после этого всегда, если даже злоумышленники какие-то уведут у вас вот эту парольную фразу, они не будут знать, как бы что куда добавить, какие символы. Но им придется очень долго времени потеть, чтобы подбирать. Это практически нереально. И теперь я проверяю, как все работает. То есть такой экзамен. Копирую парольную фразу. Опять выхожу из кошелька. И нажимаю Sign In. Вставляю парольную фразу. И ставлю свои... А, давайте проверим, если мы в таком виде будем заходить. Видим, да, что кошелек уже другой. 9UESA2ZML. То есть кошелек у нас другой. Другой. То есть мы зашли не к себе кошелек. Выходим. Нажимаем Sigon in. Вставляем. Вот я Payer. Пробел ставлю. Биткоин. Пробел. И нажимаю Sigin. И попадаю в свой кошелек ттрк 4 vxtx Все, проверяем. Вот так это работает. Еще рекомендую для более сложной задачи. Это поменять слова местами. То есть взять и какие-то две фразы поменять местами. То есть между собой. И только вы, чтобы знали, что вы поменяли местами эти фразы. То есть этого тоже будет достаточно. То есть, вот несколько вариантов вам, как вам сохранить безопасно свой пароль, чтобы даже если его кто-то увидит, кто-то спишет, кто-то скопирует, он не смог им воспользоваться. Только в измененном состоянии храните свой пароль. Ну, на этом благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. Обращайтесь ко мне э, в Телеграм, я вас добавлю в, нас, в наш чат возврат денег с любых проектов. Пишите мне в личку. Э, данные будут все под этим видео, по которым можно связаться, написать, позвонить и так далее и тому подобное. До скорых встреч, друзья!